Привет! Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео у нас новый маникюр с покрытием гель-лака. Гель-лак у нас будет ярко-красного цвета. Это будет Cleo Professional 201 номер. У нас мы уже сделали опил, также мы уже сделали ноготки обработали, кутикулу уже убрали. Вот так у нас получилось. И сейчас мы будем наносить бондер и праймер перед покрытием. Сейчас наносим бондер. на все ноготки и потом будем наносить праймер после этого уже мы наносим базу и покрытие Далее у нас будет еще, скорее всего, на двух ноготках. Это будет у нас рисунок осенний, какой вы увидите чуть позже. Ну вот, мы уже сделали базовое покрытие. Вот так вот у нас выглядит. Нанесли мы базу на наши ноготки. Можете посмотреть. Теперь мы сейчас будем наносить цвет. Цвет у нас будет Clio Estet 201 номер. Ярко-красный цвет. Клио это густой гель-лак. Очень красивый, яркий. Начинаем наносить покрытие. Первый слой наносим тоненьким слоем. Красим сейчас этот, э, наносим покрытие этот слой э, тоненьким слоем, все 4 пальчика. Далее отправляем сушить в лампу. И то же самое делаем со второй ручкой. Потом будем наносить уже второй слой. Ну вот мы уже сделали покрытие двумя слоями. Вот такой вот красный яркий цвет у нас получился. Можете посмотреть как красиво выглядит. Теперь мы сейчас будем покрывать топом наши ноготки и потом делать рисунок. У нас будут кленовые листья на двух пальчиках. Сначала мы покроем топом. У нас топ также идет клео бриллиант. Топ глянцевый, без липкого слоя. Покрываем каждый ноготок, сушим и потом будем дальше продолжать делать дизайн. Ну вот мы уже нанесли топ глянцевый, без липкого слоя. У нас получились вот такие красивые ярко-красные ноготки. Вот можете посмотреть, как красиво выглядят. Теперь мы сейчас будем рисовать на двух ноготках кленовые листочки, оранжевые вместе с желтым цветом. Мы уже на палитру нанесли цвета. Это у нас будет белый, оранжевый, желтый и такой как персиковый. Для этого мы используем такие цвета, как у нас белый цвет, это Клио Профессионал, 52 номер. Вот посмотрите, густой. Также у нас будет и риск, у нас цвет это 23-й, ярко-оранжевого цвета. Вот, можете посмотреть. Смотрите, прям такой неоновый, очень красивый, яркий-яркий. Также мы используем BHM, желтый цвет, 78-й номер. Тоже неоновый, ярко-ярко-желтый. Осенние листочки у нас будут. Также мы еще будем использовать персиковый BHM, цвет 21-й. Вот такой вот красивый, густой персиковый оттенок. Сейчас мы начнем рисовать кленовые листочки. У нас будут на двух ноготках, на безымянных пальчиках. Сначала мы будем прорисовывать тоненькой кисточкой, белый, э, белый, э, белым лаком, гель-лаком. Прорисуем э, листы и дальше потом уже начнем закрашивать. Вот смотрите, мы уже нарисовали кленовый лист на одном пальчике. Вот можете посмотреть. Смотрите, как выглядит. Вот такой вот у нас кленовый лист. И тут вот второй, тут вот на кончике. Вот так вот это выглядит. Сейчас мы будем на этой руке рисовать, и на второй руке рисовать такой же кленовый лист на втором пальчике. Вот так вот это получается. Такой вот яркий осенний маникюр. Начинаем делать вторую ручку. Вот мы уже прорисовали контур листочка на следующем пальчике. Сейчас мы закрашиваем его белым цветом, полностью белым гель-лаком, для того, чтобы нам потом нанести яркий оттенок, желтый вместе с оранжевым. Так как на темный цвет яркие светлые гель-лаки особо они не лягут, чтобы они не дадут такой красивый эффект. Поэтому сначала мы делаем белую подложку и потом будем прорисовывать уже яркий цвет оранжевый с желтым чтобы у нас получился второй такой же вот листочек вот так вот у нас это выглядит сейчас мы закрасим все и потом прорисуем второй также как вот здесь на кончике у нас и далее потом будем вырисовывать листочек ну вот мы и сделали завершающее покрытие, покрыли все топом э, глянцевым. Вот так вот у нас э, получился вот такой вот маникюр ярко-красного цвета с кленовыми листочками. На двух пальчиках у нас кленовые листочки. Можете посмотреть, вот так вблизи это смотрится. С прорисовкой белым цветом гель-лаком, э, гель-краской. Вот так вот это выглядит. Вот такой вот красивый. Яркий осенний маникюр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также в комментариях пишите, сделали бы вы себе такой маникюр. Всем до новых встреч! Пока!